Друзья, так я приветствую всех вас на нумизматическом канале Coinaz. Сегодня я хочу вам показать несколько монет Елизаветы II, 20 пенсов, первая монета 1982 года, но прежде чем перейти к видео, прошу гостей нашего канала подписаться на канал, поддержать подпиской. Многие мои подписчики задают вопросы, как оценить монету, как продать монету. Друзья, данные монеты 20 пенсов имеют цену от 5 до 10 долларов, только редкими и ценными монетами являются ошибка протекания, бракованные монеты Елизаветы II 20 пенсов, которые стоят более 300-400 долларов. Итак, друзья, я показываю вам несколько монет по годам и все подписчики и гости канала новые кто еще не знают могут перейти на мой веб-сайт купли-продажи монет кто хочет покупать может покупать с моего сайта кто хочет продавать монеты может зарегистрироваться и начинать продавать свои монеты друзья в этой коллекции я собрал несколько монет которые сейчас я вам показываю у меня в коллекции как вы знаете монеты в отличном состоянии я единственный канал который показывает видео реальных монет это Coinaz. Под этим видео есть как ссылки на мой веб-сайт, также и ссылки на мои социальные сети, Facebook, Pinterest, Instagram. Я отвечаю всем онлайн по WhatsApp. У нас есть WhatsApp-группа, в которую вы тоже можете зарегистрироваться. Отвечаю всем на вопросы, помогаю советами. Наш канал нумизматический. Здесь показываются только видео монет. И все обращения ко мне бывают только информации о монетах также я покупаю монеты у моих подписчиков древние монеты стоящие монеты не каждую монету друзья если у вас тоже есть древние монеты которая очень редкая и вы не знаете как ее продать вы можете как пообщаться со мной также выставить ваши монеты на сайте закона ком и продавать свои монеты Друзья, последняя монета, которую я показываю, 20 пенсов Это 2001 года, как видите, монеты в отличном состоянии, опять же повторяю, эти монеты стоят от 5 до 10 долларов в нормальном состоянии, редкими дорогими считаются 20 пенсов, ошибка при чекании. они стоят 300-400 долларов, а эта монета, друзья, это монета Елизаветы II, Канада, я показываю вам это монета тоже ошибка при чекании очень редкая монета друзья и так я заканчиваю это видео опять же повторяю для гостей нашего канала прошу подписаться на канал поддержать нас подпиской если вы коллекционер независимо от того в какой части мира вы живете вы можете зарегистрироваться на мой веб-сайт купли-продажи монет и начинать продавать свои монеты всем большое спасибо друзья спасибо за то что Поддерживайте меня все это время. Особое спасибо моим платным подписчикам, спонсорам канала. Итак, друзья, я надеюсь, это видео вам понравилось, было информативным. Всем спасибо за внимание. До свидания.